Супермаркет «Младост» находится на территории курорта «Солнечный берег». «Младост» – это двухэтажный супермаркет. Перед магазином есть небольшая парковка. Рядом есть такси. Есть пункт обмена валюты. Внутри магазина есть банкомат и места для хранения вещей. Здесь же вы можете взять тележку или корзинку для продуктов. На втором этаже супермаркета хозяйственный отдел. Здесь можно купить цветы, сувениры, товары для дома, косметику, болгарскую парфюмерию из роз, бытовую химию, Хозяйственные принадлежности, посуду, средства личной гигиены, одежду, товары для детей. В супермаркете «Младость» есть терминалы для оплаты кредитными картами и банкоматы. На первом этаже супермаркета можно приобрести продукты питания, свежие фрукты и овощи, молочные продукты, сыр, Колбаса, свежее мясо, птицу, замороженные продукты, салаты. Пирожное, хлеб, морепродукты и рыбу, печенье, конфеты, консервы, оливковое масло. В супермаркете представлен широкий ассортимент спиртных напитков, в том числе национальная водка Ракия. Магазин отличается демократичными ценами. Супермаркет находится на Солнечном берегу. Одна остановка от автовокзала в сторону Несебра.